Так, следующий важный момент, это то, что касается э, матрицы стереотипов, или стереотипного мышления, или автоматических реакций, да, вот, и, собственно говоря, мышления. А, мышление подразумевает, что каждая ситуация э, анализируется, и на основании этого человек выбирает способ действия матрица стереотипов стереотипные реакции предполагать что человек подбирает шаблон из уже готовых каких-то реакций подставляет выбранную и реагирует это удобно это быстрее это экономит время и силы но этим способом ну, стереотип это уже отработано это уже по-своему не живое потому что вы это уже осознали вы это уже прожили уже это описали оно у вас уже хранится в готовом виде да? И в этом отсутствует творчество отсутствует развитие то есть когда вы шьете себе платье там или там не знаю что то для себя строите, в этом есть творчество создания когда вы это носите используете, это просто уже эксплуатация так вот стереотипное мышление очень удобно и в повседневной жизни прекрасно себя зарекомендовала но в нем нет развития это если хотите автопилот удобный автопилот так вот один из очень важных навыков который мы нарабатываем в наших празднованиях и а вообще, вот на чем я сейчас хочу сделать акцент, это наработка навыка мышления. То есть в ситуации либо сознательно, либо в критической уметь включать мышление и выбирать новый, создавать, может быть, новый алгоритм взаимодействия или реакции или поступка. Как вот одна из фраз есть, да, что из каждой ситуации есть три как минимум три выхода да но мы ищем четвертый который гениальный четвертый это какой то который вообще никак не описан пойди туда не знаю куда пойдет возьми то не знаю что вот именно это дает возможность делать такие вещи которые в обычной жизни кажется волшебством то есть вот это рождает мал когда мы каждый раз учимся практикуем способ нахождения таких решений которые вообще могут быть нигде не описаны единственная сложность этого то что наше стереотипное мышление которое очень ну, чаще гораздо у нас функционирует в обычной жизни оно говорит ну это бред никто ж про это не говорит нигде не написано потому что для стереотипного мышления важно чтобы это кто-то уже сделал где-то уже было написано кто-то об этом уже авторитетно сказал вот и а, здесь Такое важно, у нас есть принцип допущения, да, что хорошо, да, вот э, давайте допустим, да, вот мы ну, там, я не знаю, там, крокодилы не летают, давайте сделаем допущение. Если бы они летали, почему бы они могли летать, в каких условиях и для чего, да? вот, э, вот этот вот принцип, он освобождает вот эти рамки и позволяет, ну, прозревать удивительные вещи, на основании которых э, получаются волшебные результаты.